Накануне Нового года в подмосковном совхозе имени Ленина состоялось совместное выездное заседание депутатов фракции КПРФ Государственной Думы, Московской Городской и Областной Думы. Торжественную встречу с подарками, концертом и фейерверком организовали сотрудники совхоза. Они пригласили всех, кто уже много лет защищает, поддерживает и помогает развивать народное предприятие. Добра, здоровья, удачи, бодрости духа! чтобы совхоз Владимира Ильича Ленина был всегда лучшим, был всегда впереди. Мы с вами, уважаемые товарищи, с наступающим новым 2022 годом!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 Совхоз имени Ленина продолжает добиваться успехов, несмотря на колоссальное давление, которое оказывается на предприятии все последние годы. Проблемы у директора совхоза Павла Грудинина начались в 2018 году. Тогда он выступил кандидатом в президенты страны от КПРФ. Только по официальным данным Грудинина поддержала более 8 миллионов россиян. С тех пор состоялось более 1300 заседаний судов. В ноябре арбитражный суд Московской области вынес решение, согласно которому рейтингом. Рейдеры получают контроль над предприятием. Сейчас, когда идет активная борьба за ваш совхоз, мы еще раз подтверждаем, что мы будем до последнего стоять и сделаем все возможное, чтобы рейдеров отсюда убрать, восстановить все это хозяйство, чтобы мы опять радовались тому, что здесь уже создано. Сотрудники предприятия написали коллективное письмо генпрокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой начать проверку и защитить их от рейдеров. Обращение подписали более 330 сотрудников. Геннадий Зюганов передал Владимиру Путину пакет документов, связанных с попытками рейдерского захвата совхоза имени Ленина. Я хочу вам большое спасибо сказать за поддержку. Вы не верите тому, что Грудинин набил карманы деньгами. Вы видите, где я и как живу. Мы с вами все попали в одну и ту же неприятную ситуацию. У нас больше 300 квартир получили наши работники, пенсионеры, учителя, воспитатели, врачи. Даже полицейские, ну, когда они назывались милиционерами, все у нас больше 300 квартир получили по льготным условиям. Теперь за это меня пытаются осудить. А у владельцев квартир пытаются отнять жилплощадь. Но речь не об отдельных сотрудниках. Если совхоз имени Ленина перейдет под управление захватчиков, исчезнет не только само предприятие. Лучшая в России школа и детские сады-замки здесь были построены и финансируются совхозом имени Ленина. Исчезнет сам островок социального оптимизма – Именно этого и пытаются всеми силами не допустить коммунисты. Я еще раз хочу сказать, что фракция, Геннадий Андреевич и все нормальные люди, мы все с вами, вся страна сегодня проходит, проводит перед Новым годом митинги, пикеты, все шлют нам телеграммы. В поддержку совхоза Владимира Чаленина мы сегодня еще раз говорим всем, кто сюда замахнулся и протянул свои грязные руки, остановитесь. Зачем вам это надо? Угомонитесь. Мы знаем всех вас поименно. Уважаемые товарищи, за вас, за вашу победу, за ваше здоровье, за ваше счастье мы сегодня голосуем и говорим вам спасибо.